Здравствуйте, друзья! И вот сегодня, в, этот, в это время, в этот момент, когда мир достаточно напряжен по какому-то количеству страха, каких-то паники даже в некоторых людях, мы с вами встречаемся как раз для того, чтобы убрать эту панику, убрать эти страхи. Всего, вот, прошло, третий месяц пошел с Нового года, и никто не предполагал, что вот мы окажемся в такой вот интересной, неординарной ситуации, когда правительство рекомендует не проводить массовых мероприятий, когда закрыты границы, ну и так далее. Никто не предполагал. И, вы знаете, любое... Надо воспринимать как какой-то нам знак, какой-то урок. По крайней мере, я уже последние 20 с лишним лет именно все так воспринимаю. Это позволяет мне учиться, позволяет быстро двигаться, позволяет расти, развиваться, несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, ни на какие водные данные, новые. Все я направляю на собственное развитие. Вот такое мое отношение. И в этой ситуации то же самое. Я для себя в любой кризисной ситуации открываю новые возможности. И вот новая возможность, она, правда, начала готовиться у меня э, давно. Э, в, прошлом году, в прошлом году, еще весной, я стал изучать очень важный орган в человеке и его как раз... Вот его изучение, оказывается, сейчас мне очень сильно э, помогло. Помогло быть спокойным, радостным. И я думаю, это поможет и вам. Я поделюсь с вами этим. И вы знаете, вот все зависит от сознания человека. Все зависит от его настроя, от его мировоззрения. Это главное. Если кто помнит... Мою первую книгу "Живые мысли". То у него подзаголовок такой: «Мировоззрение определяет судьбу". Действительно, мировозрение определяет судьбу. Как ты думаешь, так ты и живешь. И вот это вот думание, оно позволяет совершенно по-другому строить жизнь. И не только человеку. Вот сегодня я получил информацию, кстати, почему-то ее не очень широко. Рекламирует, наверное, кому-то выгодно. Я понимаю вообще все эти механизмы, но действительно выгодно а, делать такую панику. Так вот, а вот эту информацию как-то не особо ее афиширует. Представляете, целая страна. Целая страна заняла другую позицию. Никак весь мир. У нее открытые границы, у нее спокойно идет, э, идут все дела, правительство объявила, что коронавирус не опасен. Всего 1%, 1 может быть под угрозой заболевания. еще меньший процент под угрозой летального исхода. И эта страна довольно развитая. Это не где-то там далеко от основных магистралей цивилизации. Это страна Швеция. Швеция действительно приняла такое решение, и там все идет своим чередом, никакой опасности, они не испытывают никаких сомнений, они работают, трудятся, живут, все работает, все транспорт, все заведения, общепита и так далее, То есть все, все работает. И вот такой настрой... Он уверен, я уверен, что поможет этой стране вообще обойти с минимум каких-то проблем с этой, в общем-то, не самой далеко не самой опасной болезнью. Туберкулез где-то в сотню раз опаснее. В сотню раз опаснее. Имеет те же практически средства распространения. Это воздушно-капельным путем, там, контактом и так далее. То есть в сотню раз опаснее. Но вот кому-то надо было все это раздуть. Но вы знаете, давайте из всего делать э, добрые выводы, добрые какие-то решения, каждая кризисная ситуация, каждый знак для нас должен быть, как я уже сказал, должен быть подвигом в какое-то новое состояние. И раз уж пришла эта информация, раз пришел этот э, страх у кого-то, какие-то, ну, в том числе. И какие-то практические шаги, как по закрытию границ и так далее. Так давайте использовать эту возможность для повышения своего здоровья. Улучшения своей защищенности по здоровью от всех болезней и так далее. То есть мир сам нам подсказывает, друзья, передите другое, качественное, другое состояние. А что значит в качестве другое состояние в этом вопросе? Медицина она не изменится так быстро. Она, э, очень, э, она развивается, конечно. Причем развивается довольно круто, как э, сказал один мудрец. Медицина так быстро развивается, что здоровье за ней не успевает. Да, медицина здесь э, не готова к качественному переходу э, в другое состояние. Мало того, она занимается болезнями. А нам же нужно здоровье. Зачем да нам болезни? Так вот, а здоровьем заниматься надо самому человеку. И у нас есть для этого инструмент. У каждого человека есть ресурс, который позволяет ему справиться с любой болезнью. Знаете, нет такой болезни, с которой человек не имел возможности справиться. Только ресурсы надо открыть. Некоторые ресурсы на поверхности, какие-то глубже, какие-то очень глубоко. А некоторые... Ресурсы находятся на глубине седьмого колена. Даже туда можно добраться и решить вопрос. Даже туда можно добраться и решить вопрос том, что же наши ресурсы до седьмого колена. Это как раз я не случайно говорю о седьмом колене. У нас как раз пойдет речь об этом. Тема нашей встречи это золотой ключ здоровья. И вы знаете, вот я сейчас как раз подвожу вас к тому, что действительно, есть несколько ключей, золотых ключей как бы здоровья. Но сегодня мы рассмотрим с вами один. И на сегодняшний день я считаю очень важным, то, что он отвечает за защиту. За защиту нашего здоровья. А сейчас вопрос защиты как раз самый главный. Люди в масках, ну и так далее. Это форма защиты такая. Примитивная, но тем не менее. Так вот, что значит «На глубине седьмого колена»? Что это за… Что это за… Вообще о чем речь? И почему «Золотой ключ»? Дело в том, что сейчас, сейчас в наше время, вот с открытием всех этих а, тонкоматериальных планов, а, мир меняется, эпоха Водолея она принесла в мир очень мягкие тонкие, глубокие энергии, которые проникают очень глубоко. И вот это все нам открывает большие ресурсы, именно связанные с нашими тонкими телами. Не с физическим телом, а уже с тонкими телами. У человека есть, кроме физического тела, еще есть тела. И вот в одном из тел находятся проекции всех органов, энергетические проекции органов. Всех органов, всех систем человека. По сути, есть энергетическая такая матрица всех органов и систем человека. И сейчас, вот, на фоне вот тех энергетических всех изменений в мире, на фоне этого, вот эта энергетическая матрица становится ведущей, ведущей в создании здоровья. Не столь даже физическое тело. Конечно, питание, питание, Здоровый образ жизни прочее. Все это важно. Но с каждым годом все большее значение приобретает именно вот эта вот энергоинформационная матрица. И вот этот вот ресурс, вот этот золотой ключ, о котором мы сегодня будем говорить, он находится именно в энергоинформационном пространстве человека. Почему? Почему? Почему я это утверждаю? Потому что э, тот орган, о котором мы сегодня пойдем, и он является одним, еще раз говорю, одним из золотых ключей здоровью и на сегодняшний день очень главным. Это, это тимус. Это вилочковая железа. Почему они, э, вот, э, к ней сегодня у меня такое внимание? Потому что она еще раз говорю, играет важную роль в защите организма, важную роль в создании мощной, активной, активной иммунной системы, которая четко реагирует на все происходящее и защищает человека. И вот этот вот орган, вилочковая железа, тимус, он сейчас именно интересен нам своей тонкоматериальной структурой, матрицей вот такой энергоинформационной матрицей, о которой я сказал. То есть мы постепенно с вами, я уже говорю это на перспективу, мы будем с вами постоянно заниматься все больше и больше энергоинформационной структурой своего тела. Мы будем рассматривать все органы, ну, сначала наиболее важно, потом в целом весь организм, именно с точки зрения энергоинформации. Тогда возможность исцеляться будет на раз. Легко. Возможность защищаться будет еще лучше. Профилактические все вещи. Вообще легко. То есть здесь возможность взаимодействовать с физическим телом будет очень большая благодаря тому, что энергоинформационные все процессы проходят гораздо быстрее, чем в физическом теле. И они будут тело перестраивать очень быстро. то что регенерация идет быстро, и стоит нам перестроить, вот энергоинформационную систему как сразу же через процесс регенерации тела по новой чистой энергоинформационной всей матрице организма он будет выстраиваться и приобретать свои замечательные функции здоровья радости легкости ко мне иногда приходят с таким вопросом вот я немножко отвлекусь, но об этом же с таким вопросом. Это, как правило, после 30, вот ближе к 40, Антон Александрович, ну, очень не пойму, что со мной происходит. Вроде все есть, и все как-то движется, и семья, и прочее там, и у детей вроде нормально, но что-то мне на душе неспокойно. Какие-то процессы идут, небо, помимо меня, и я не поймаю, что со мной происходит. И это меня угнетает. Угнетенное состояние, вот такое подавленное состояние, вплоть до каких-то даже более серьезных психических проявлений. Вот это сейчас довольно распространенное явление. И это именно вот ближе к кризису среднего возраста. И почему? А вот это как раз тоже объясняется через этот разговор о золотом ключе здоровья. Дело в том, что... Золотой ключ здоровья к этому возрасту у человека тускнеет. Этот золотой ключ, он мало того тускнеет. Он теряет свои функции и уже не может открыть дверь ко многим вопросам, которые нужно решать. То есть Тинус к 40 годам резко теряет, резко теряет свою, свои функции. Он перестает быть тем защитником, тем полноценным защитником, который его защищает на протяжении жизни. А особенно активен Тимус в детском возрасте. Поэтому дети радостные, легкие, у них все окей. И они болеют намного лет, э, те, реже, чем э, э, взрослые. Намного реже. Но, конечно... Это зависит от родителей, как родители выстроят их жизнь. Бывает, что через питание, через общение, через какие-то отношения они создают им нагрузку, и там тоже возникают болезни. Часто наследственные болезни. Это отдельная тема, как раз тоже связана с этим золотым ключом здоровья. Так вот, и постепенно вот этот вот орган, вот этот тимус, он активный в детстве. Он эту активность все более и более теряет. А после 30 лет резко идет на уголь. И к 40, как правило, он активен только на 30%. Это в лучшем случае даже. На 30%. И поэтому а человек ощущает, что что-то не то, что-то с ним происходит. Он теряет активность, он теряет силы, он теряет радость жизни. У него... Вплоть до панических атак появляется состояние. Потому что э, организм, организм боится. Организм потерял своего защитника Тимуса, Потерял э, собрата своего. Который уходит из жизни. От него уже осталась одна треть только. И поэтому весь организм уже начинает бояться. Возникают страхи. А дальше... После 40 он все более, более, более погасает. И к 60 годам, как правило, тимус уже не живой. Он уже просто существует как биологический орган. Но он не действует. Он, он есть, но он уже потерял свои функции. А функции у него огромные. И функции очень важные. Но он их потерял. И поэтому... После 60, вот человек в 60 лет, 61 года после 60, как правило, очень много людей уходит из жизни. Тимус перестал работать и защищать. Поэтому возникают болезни, возникают соответствующие мысли об уходе и прочее. прочее, прочее. То есть человек теряет свое активное состояние как человек. Занимаясь исследованием Тимуса, я, вот, я говорю, занялся с весны прошлого года, скоро уже будет год, я этим занимаюсь. И, конечно же, я исследовал его на себе. Вот эту работу с ним, обратился на него внимание, стал им заниматься. Подтолкнул меня к этому ченнелинг, ченнелинг. я не боюсь использовать это слово. И ссылаюсь на материал Сергея Канашевского это руководитель журнала, журнала мировой ченнелинга, или Планета Ангелов, как сейчас называется. Да, я почитываю, там очень есть интересные мысли, сейчас небеса с нами сотрудничают плотно, поэтому я довольно активно э, использую те находки, те идеи, которые оттуда приходят. Я их адаптирую, привязываю, проверяю, как они работают, как их можно включить, без всяких, там, без мистики, без всего, в этот э, жизненный процесс. И Использую очень много разных практик, энергетических, энергоинформационных практик, э, практик высокодуховных. Это позволяет мне, в общем-то, держать свое здоровье в хорошем состоянии. Мне в этом году уже 70 лет юбилей, и я э, тем более заинтересован э, в своем здоровье. Я... Хотя я не вижу никаких опасностей для своего здоровья, но я делаю много профилактических вещей, которые позволяют мне быть все более и более уверенным. Представляете, возраст растет, а я все более и более уверен в своем здоровье и в своем будущем. То есть вот такой, такой парадокс. Но этот парадокс связан с тем, что я все глубже и глубже понимаю суть человека, его мировоззрение выстроено, и я. Становлюсь все более активным исследователем его тонкоматериальной структуры человека, где все вопросы, в общем-то, и решаются. Оттуда очень много чего идет. Итак, вот, исследую Тимус и найдя его положительные. Функции, которые, ну, о них медицина знает, это функции защиты организма. На самом деле у тируса еще есть ряд функций, вот, именно которые заложены на тонких планах медицина Об этом, как правило, не знает. Вот. Так вот, исследуя его и э, адаптируя э, к жизни, к своему организму, я... Полтора месяца, четко работал полтора месяца. Я каждый день работал с Тимусом. Я исследовал все грани этого процесса. Э, и того материала, который был дан э, через, через ченнелинг. Я его усилил. Усилил э, еще более глубоким выходом. Э, в практическую сторону. Оказывается, есть вторая часть еще. Вторая функция у этого тимуса. О которой... Э, да я первой-то функции мало <coughs> знаю. Например, медицина считает, что он один из главных, а может даже главный, э, кто определяет э, э, защитные функции. Кто определяет э, качество иммунной системы. Но не понимает, почему это... Ну, чисто биохимическую вещь можно объяснить. Но здесь дело-то в другом. А дело как раз именно вот в этой вот тонкоматериальной э, структуре, которая находится за пределом физического тела. То есть в энергоинформационном пространстве. И вот там как раз все и происходит. Оказывается, теперь перехожу к самому уже вот этому объяснению золотого ключа. Почему я его называю золотой ключ здоровья. Дело в том, что Тимус... Смотрите, функция тимуса. Он собирает, хранит и исцеляет все болезни рода человека до седьмого колена. До седьмого колена. То есть в нем объем памяти, объем памяти такой огромный. Вот если, сейчас уже многие разбираются. По крайней мере, в гаджетах знаю, памяти там столько-то. Памяти столько-то у телефона, у компьютера, у ноутбука. Вот такая оперативная память. Так вот, у Тимуса такой огромный объем памяти, что он запоминает, хранит в, своем, в своей вот этой матрице хранит информацию о болезни до... Седьмого колена. А седьмое колено, колено, это уже, представляете, в седьмом колене, это уже 128 твоих прямых родственников. Твоих прямых предков, не родственников, а предков. От которых ты, вот как от корней к дереву, ты получил сегодняшнее тело. Со всеми вот теми проблемами, которые в роду были. 128 только внизу. На каждом. А здесь еще 64 на этом. И так далее, и так далее. То есть, понимаете, лесенка-то какая огромная? И вот это несколько сот, несколько сот твоих предков, каждый из которых нё, нес в себе какие-то проблемы, и болезни, он это записал в тимусе твоем. Все это хранит тимус. И это, вот это первая функция, хранить. Это он хорошо делает. Он записывает четко. Записывает четко и хранит. Какие-то иногда проявляются раньше, какие-то позже. Но это сейчас мы не об этом. Так вот, вторая функция. Вот он... А, первая, он собирает, вот собирает, а вторая хранит. То есть вот собирает и хранит. Эти вещи он делает хорошо. Собирает очень хорошо, хранит. Хранит до определенного предела. Когда вот в 40 лет, к 40 годам он теряет 30% своей своей силы, своей активности, он большую часть того, что он хранил, он уже не хранит, а передает телу человека, органам, системам. Разбирайте, ребята. Все, я этим уже не занимаюсь. Это не входит в мои функции. Пожалуйста, органы системы. берите свои проблемы и решайте их сами. Я не могу с ними справиться. Я не могу выполнять третью функцию, исцеление. То есть он уже исцеляет всего на одну треть. Остальное все передает органам. Поэтому вот после 35 лет практически, после 30, начинается активное возникновение всяких- всяких э, болячек. Потому что тимус уже все, не может исцелять, и он передает, передает телу. А к 60 годам он вообще все передает, весь запас вот этот, э, все мегабайты памяти по болезням передают органам и системам человека, и человек начинает быстро стареть и э, уходить из жизни. Вот примерная схема. Это Я сейчас коротко рассказываю, потому что я разработал вот курс для того, чтобы мы с вами, мы с вами смогли реально очистить тимус полностью. Представляете? Полностью очистить тимус до седьмого колена, до седьмого колена. Это реально. И активизировать его в любом возрасте, чтобы он был активным, чтобы он продолжал защищать. Это сейчас возможно. Я это проверил на себе, проверил, конечно, на своей семье, и проверил на, еще на группе своих единомышленников, в частности, вот в Болгарии, я собирал людей в сентябре на сессию и возраст мудрости. И мы там работали с людьми. И знаете, вот один много там примеров. Того, что произошло в жизни со здоровьем у людей, после этого, те, которые произвели вот, очищение и активацию тинуса, один мужчина вот, из, из Киева, он как раз он, э, находился на обследовании, э, то есть под наблюдением, точнее, под наблюдением очень там, глубоким, там у него э, на серьезной аппаратуре и так далее. Вот. И он, э, приехав в Киев, после вот этой работы, они были поражены, потому что у него все показатели стали на порядок лучше. Все показатели Всего за 10 дней. Поэтому я и назвал это «Золотой ключ здоровья». И это не единственный ключ. У меня в связке сейчас уже много ключей, которые мы с вами будем через какое-то время следующие, следующие, следующие. С тем, чтобы полностью освоить, именно всю энергоинформационную матрицу человека. Ее исследовать, ее освоить, и ей заниматься, и решать вопросы здоровья уже вот на уровне мысли, на уровне энергии, на уровне более тонких вещей, где это происходит намного проще, намного легче. Так вот, здесь это таким образом мы с вами вот на этом курсе, который будет, мы, мы с вами научимся работать с этим Тимусом. С ним выстраивать такие отношения, которые позволят ему очиститься, освободиться, исцелиться, как я говорю, исцелиться Тимусу, чтобы он был. И когда он исцелится, он станет активным, его функции возобновятся, и он станет Защищать вас дальше по жизни. Он не только не будет вам выкидывать в самый неподходящий момент из своей памяти ту или иную болезнь. Там, переохладились, там, подтравились, там, э, какой-то эмоционально-психический срыв. И в это время может раз, из тимуса выскакивает какая-то болезнь, какая-то проблема, все, и на резонансе срабатывает и запускается вход. А когда он чист, Оттуда ничего не придет. Ничего не придет. И мало того, это первая как бы, часть. То есть Тимус не будет вам поставлять никакие болезни. Все родовые болезни, не только родовые. Как я сказал, есть еще вторая часть, которую я открыл у Тимуса. Его, ее функции, ее возможности. И она очень тоже сильно влияет на здоровье человека. Она тоже будет, уже не будет действовать. Эта функция. То есть он будет... То есть функция будет защищать и эту часть, вторую часть работы тимуса. Итак, вот это все запускает совершенно другой процесс взаимодействия со своим телом, другой процесс энергоинформационный. Друзья, пора выходить за рамки обыденного сознания. Да, медицина, там прочее, все это, все есть. И в каких-то случаях этим, этим нужно воспользоваться. Потому что там накоплен огромный опыт взаимодействия с физическим телом. И физическому телу надо помогать разными способами. Это могут быть и БАДы, и прочие, даже когда-то и лекарственные препараты. Все это можно использовать. Но все больше и больше, больше упор надо делать на... Энергоинформационную структуру человека. На его энергоинформационную матрицу. Именно там ключи к здоровью. И вот этот золотой ключ. Э, Тимус. Он как раз первый вот в этой связке. Потому что особенно сейчас он важен. Он интересен. Для защиты человека от всего того, что происходит вокруг. Но вернемся к тому, что окружает человека. Вот так. Еще раз говорю. Та паника, она связана с тем, чтобы усилить наше желание заняться своим здоровьем. Заняться своим здоровьем. Причем я это расцениваю только так. Как я сказал, я все, все мероприятия, которые возникают вокруг меня, все события, которые вокруг меня возникают, все какие-то знаки я использую для того, чтобы сделать какой-то новый шаг в своем развитии. Так вот этот процесс я расценю именно для этого, чтобы я сделал вот этот шаг к своему здоровью, я его сделал, я изучил, я выстрел себя и я хочу этим поделиться. Когда мы с вами вот этот вопрос освоим, когда Тинус выведем в хорошее состояние, мы решим благодаря этому еще массу замечательных вопросов, Машу замечательных задача. Вы даже не представляете, почему я говорю, это золотой ключ здоровья. Во-первых, ну, то, что вы освободитесь, это да. Это один момент. От вот этого времени. Но вы таким образом освобождаете от всех болезней родовых, от всех родовых болезней до седьмого колена своих братьев и сестер. То, что они тоже на этих корнях, тоже в этом дереве, братья и сестры, будут у вас тоже с чистыми тимусами, хотя работать будете только вы, но а их тимусы будут чистые, потому что вы вычищаете всю родовую вот эту вот композицию до седьмого колена, До да, вот этих 128 предков, вы это все вычищаете, а они же тоже на этих корнях от них тоже все это, они тоже, это вот родные братья и сестры тоже получат. А другие родственники, которые подальше, тоже частично могут получить какие-то плюсы, но не, не в полной мере. А вот братья и родные, братья и сестры полностью будут очищены, проблем оздоровлены. Мало того, родители ваши, родители ваши тоже получат облегчение. Очень много снимется с них. Не все семь колен. С родителей вы сможете снять только 6 колен. Потому что они на одно колено глубже уходят. А часто в седьмом колене много чего находится. Как раз седьмое колено зачастую очень сильно загружено. Потому что там... ну там, э, э, ну, Скажу даже почему. То есть э, Тимус, как я сказал, у него оперативной памяти вот, рассчитан только до седьмого колена. И после, седьмое, дальше он отрезает всю эту информацию. Но какие-то очень нерешенные задачи из предыдущих еще колен, там, уходящих тогда 10-й, там, 20-й, там, но серьезные, важные какие-то нерешенные задачи, они переписываются вот в это седьмое колено. И в седьмом колене зачастую много проблем хранится, и они часто возникают. Так вот, у родителей вы очищаете... Шесть колен, 6 колен. И у них происходит облегчение, оздоровление, у них что-то меняется в жизни, то совершенно другое состояние. Вот все те, кто прошли а, курс а, исцеления тимуса, и я это провел не только вот в той группе, я еще так немного занимался, все исследовал, исследовал, исследовал а, других с другими людьми, все отмечают. Состояние легкости, радости. Организм начинает радоваться. Организм говорит, классно, наш брат, собрат наш пришел, активный, молодой, и он э, хорошо нам поможет. То есть вот э, прям я так расцениваю радость тела, потому что тело радуется тому, что э, вот, тимус ожил, э, и тимус начинает защищать организм. То есть, тело радуется этому. То есть вот это все отмечается. Так вот. Идем дальше. Но это еще не все. Друзья, вы, я знаю, что многие из вас очень любят своих детей, даже слишком чем, больше, чем надо, но вы таким образом, и вы все время стремитесь им помочь. Так вот, самая лучшая помощь, которую вы реально можете оказать, вы очищаете все семь колен своих детей. То есть их тимус тоже чистый. Они выходят в жизнь с чистыми тимусами. Понимаете, с чистыми, то есть в записи никаких проблем, родовых проблем до седьмого колена, то есть там вообще в тимус никаких записей у детей не будет. Понимаете? И постепенно, если они что-то получили от вас по роду какие-то проблемы, постепенно это будет уходить, уходить, уходить, перерождаться. Если уж это не сильно отразилось на физике, еще можно что-то изменить. Если не, не включилась там хирургия и так далее, то этот процесс будет идти оздоровление, но то, что тимус уже не будет подавать им в течение жизни какие-то проблемы, то что тимус будет чист. Вот согласитесь, это очень важные моменты, которые стоит увидеть вот в этой, в этой программе, которую мы с вами, которые вас на которую я вас приглашаю. Это программа. Она состоится в конце марта, мы ее запускаем, это курс. Курс продлится где-то месяц. Это серьезная работа. Я хочу, чтобы вы за месяц... Я полтора месяца работал, но сейчас время другое, энергия другие. Мало того, общаясь с вами, я уже сейчас вот включаю какие-то такие функции в вашем а, тимусе, то есть э, мой тимус, как собрат ваших тимусов, он, в общем-то, им дает импульсы, Я это чувствую, то, что у меня есть ощущение. И вы, кстати, будете ощущать, когда у вас будет чистый тимус, вы будете ощущать, как он начинает взаимодействовать с теми, у кого тимус спит, у кого тимус больной. Вот, он будет помогать ему пробуждаться. Иногда, кстати, сразу предупреждаю, иногда будет даже некомфортно. То есть у вас тимус, где находится, вы чаще всего, наверное, знаете, это вот здесь вы будете ощущать здесь какой-то дискомфорт. Если уж это просто тимус активно включается в работу, он не надо за это беспокоиться, нужно просто быть в хорошем состоянии, в состоянии любви, и он сможет выполнить свою функцию, пробудить каких-то своих, не очистить там, но хотя бы дать импульс, не умирай, давай, жизнь впереди классная. То есть дает ему надежду свет в конце туннеля всем тем людям, с которыми будете встречаться. А если есть близкие отношения, кстати, важный момент, очень большое, большое очищение Тимуса может происходить между мужем и женой с теми людьми, с которыми у вас близкие, очень близкие отношения, сексуальные отношения, состояние любви, оргазма, вы можете очень сильно, имея чистый тимус, вы очищаете а, ну, а, и, и, тимус другого человека. Не, не полностью, конечно, там есть свои нюансы, но по крайней мере многие вещи вы можете помочь убрать из тимусов своих любимых. И а, вот, иногда даже может быть, возникнет ситуация, я сразу скажу, вы будете ощущать дискомфорт, и может быть, даже стоит в какой-то момент отойти, если дискомфорт слишком чувствуете, зачастую не обращая внимания, идем на пролом, а один сказать, ну подожди, ты еще не готов взаимодействовать с этим человеком или вот с этой группой людей, ну подержи, держи дистанцию, подожди, не перегружай себя, чтобы не возникнут проблемы. Таким образом, тимус чистый тимус, имея активную свою защитную функцию, он вам будет подсказывать. Туда не ходи. Помните, как снег башка упадет? Туда там с тем не знакомься и так далее. То есть просто вот он будет вас вести по жизни, если тонко чувствовать его, обращать внимание, чувствовать его напрягать. Стоп, отошли. Хорошо, значит туда не надо. <laughs> Вы же понимаете, да? То есть вот такие вот вещи... Подсказки от тимуса, от здорового, активного тимуса тоже, я думаю, пригодятся вам. Согласитесь, то, что я перечислил, это еще не все, перечислил. Это, согласитесь, и вполне законно его назвать золотым ключом к здоровью. Так вот, месяц вы будете заниматься этим тимусом. Вы будете получать там через, ну, через 3-4 дня. Ну, в три дня, скорее всего, будете получать задание, его выполнять, и шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, через месяц вы будете иметь очень, тимус в очень хорошем состоянии. А кто проявит активность, тот может полностью его исцелить за месяц. Мы там есть в этом курсе. Есть разные формы моего участия, в том числе. И если кому-то будет трудно самому работать, могут включиться мои преподаватели Академии. И мы, я могу включиться. То есть мы там разные варианты предусмотрели. Мы сейчас этот курс заканчиваем. И еще раз говорю, через неделю мы его вам предложим. Мы дадим соответствующую рассылку, и если у вас есть э, желание поближе познакомиться, то э, вот там э, есть сейчас внизу две кнопки, одна просто, э, которая вам, от, открывает вам описание, то, что я не сказал, или то, что э, пропустил, может быть. Э, вот вы можете прочитать, а вторая кнопочка, вы можете подписаться, вы можете просто э, услышать вам перезвонит э, наш сотрудник, преподаватель. И вам э, объяснит уже даже таким, как говорится, голосом. <с> вам читать не надо. Даже такой вариант предусмотрен. Вот. Мы старались сделать его как можно быстрее. Э, продукт очень ценный, очень важный. Э, установили, установили минимальные цены. Над тем, чтобы вы как можно как можно больше людей и как можно быстрее избавились от этих страхов. То, что Тимус убирает ну, большую часть страха. потому что самая большая часть страха в человеке, это идет от здоровья, от нездоровья, точнее, за здоровье. То есть, когда человек боится умереть, когда в человеке начинают где-то в глубине уже рождаться болезни, еще на тонких планах, болезни уже болезнь возникает, и человек уже начинает бояться, он начинает какое-то угнетение э, в его состоянии. Так вот, э, здоровый тимус, он позволяет убрать вот это все, он позволяет вам э, выстроить уже замечательные отношения со своим телом, его чувствовать, он защищает, все хорошо, и у вас прекрасное, радостное состояние. И вот мы хотим, чтобы у таких людей с прекрасным радостным состоянием, вот особенно сейчас, когда там все паникуют и так далее, было как можно больше. И чтобы мы тоже, наша страна, как и Швеция, перестала бояться этой бугалки. Да, есть там какие-то моменты, но, друзья мои, когда вы будете иметь здоровый тимус, вам это вообще Никакие вирусы вас не догонят. Обратите внимание, в коронавирусе не заболел практически ни один ребенок, Понимаете? То есть это не потому, что у них активные. Только там заразились, но не заболели. Заразились от родителей, наверное, и так далее. Это менее одного процента, то есть это совсем низкий и при всех заболеваниях это очень малый процент. Беременным женщинам, даже если она заболела коронавирусом, ребенку ничего не будет. То, что у него мощнейшее в мощнейшем состоянии, в активном состоянии находится тимус. Он энергетически выстроен, все замечательно. И без ребенка ничего не будет. Ну и так далее. То есть вот это надо понимать. Имея вот здоровый, активный, исцеленный тимус, вам бояться вообще ничего не нужно. Это самая лучшая прививка от, вообще от всех проблем, от всех вирусов. И что еще важный момент? Вот чистый тимус еще проявляет себя и не только в плане улучшения здоровья человека, защиты его, защитных функций организма. Он еще и меняет многие процессы в жизни в положительную сторону. Человек становится более смелым, более активным более спокойным, более уравновешенным. То есть это сказывает, То есть вот э, очищенный тимус, э, он сказывается на многих других чисто э, психосоматических вещах. За счет чего? А за счет того, что убираются ключи проблем. Потому что смотрите, человек с кем-то встретился, встретился. И он, может быть, тот человек мог ему передать какую-то проблему. Может помните известная вещь, что мы встречаемся в жизни как минимум с 50% людей, с которыми мы в жизни прошлого встречались. Так вот, вы, например, с ним встречаетесь, и он мог бы вам передать какую-то проблему для решения какой-то вашей внутренней задачи. А у вас этой внутренней задачи нет. И он не передает вам ничего. То есть вы становитесь более защищенными и в плане других проявлений, социальных проявлений, общественных проявлений, психосоматических. То есть вот такая вот открывается картина. Это только мы с вами... Вот месяц мы с вами выйдем в качестве другой состоянии, но это только один золотой ключ. Мы с вами со временем в течение нескольких лет построим вообще всю энергоинформационную матрицу человека. И тогда человек будет совершенно неуязвимый для каких болезней. Друзья, согласитесь, в какое время мы живем, какие открываются возможности. Но для этого нужно сделать шаг за пределы обыденного сознания. Нужно понять, что это действительно все реально, все это работает. Ну, я могу только на собственном примере сказать. Я могу только через себя говорить. Как я уже сказал, 70 лет, а я чувствую себя намного лучше, чем я чувствовал себя в 30 лет. И это не просто слова, это реальность. Потому что... Моя энергетическая структура стала совершенно другой, чем было в 30 лет. В 30 лет я жил просто на своей физике. А сейчас я включил большую мощь вот этого энергоинформационного своего а, пространства, всех своих тел, всей, всей своей матрицы. Постепенно, шаг за шагом, я еще не все освоил, еще все впереди много чего, поэтому еще есть у меня некоторые проблемы, я считаю, в еще не в лучшем виде я нахожусь, это все возможно. Вот. Следующий, наверное, вопрос, мы сможем с вами заняться эндокринной системой, очень интересный. сейчас начинаю исследовать эту тему, ну и так далее. То есть мы с вами построим со временем самую эффективную, самую лучшую энергоинформационную матрицу своего здоровья. И это позволит вам жить вообще не задумываясь о здоровье. Оно будет вам помогать, оно будет с вами жить. От вас потребуется только единственное, как можно больше любви как можно больше осознанности, как можно больше уважения к своему телу, к миру, к окружающим и так далее. То есть быть вот в позитиве и с любовью. Вот этот момент, на этот момент я чуть-чуть остановлюсь. Почему начинает угасать тимус после 30? Потому что в 30 лет, вот до 30, до 33 максимум, человек должен совершить свое духовное рождение, то есть духовно родиться. Это не группа религиозных. Религиозность – это совершенно другое, друзья. Так вот, духовно родиться. А матрица Тинуса, вообще тимус как вот этот э, комплексный орган физического тела и тонкоматериального, он живет на высоких энергиях. Поэтому у детей он звучит активен. А чем больше человек погружается в материальную сферу, тем, тем больше, э, более низкие вибрации – там соответствующее поведение соответствующие там питание мысли чувства слова более низкие вибрации это гасит тимус это гасит тимус и тимус вот таким образом происходит умирание И если к 33 годам человек не проснулся духовно не родился тимус еще ждет несколько лет лет 7 ждет до 40 примерно потом видит что человек не двигается и он закрывает свою две трети и начинает существовать только на одну треть своей мощи. Вот примерно так. Поэтому и от вас единственное требуется уважение, любовь к своему тимусу, уважение, любовь. И вот сейчас вы уже сейчас уже вот эта вот наша беседа, наш разговор, это уже первый шаг к нему, первый шаг к своему. К этому ключу, к золотому ключу своего здоровья. Вы пришли, вы послушали. Вы, э, если приняли то, что я сказал, приняли, то вы тем самым уже дали надежду своему Тимусу. Вы ему показали путь. Показали путь. Этот путь, вот, реально, ты, Тимус, я тебе могу помочь. Я могу тебя исцелить. Я тебе помогу в этом а ты поможешь мне быть здоровым на долгие-долгие годы. Вот, вот такой вы сейчас проводите разговор, если вы это приняли от меня, если вы заинтересовались, если вы захотите действительно это дело довести до логического конца, то есть исцелить свой тимус, сделать его активным. В этом случае он радуется. И многие, вот особенно сейчас, сейчас люди стали очень чувствительными, но многие даже могут почувствовать какое то некую даже, может быть, радость, облегчение. Кто это почувствовал, напишите, пожалуйста, об этом. Потому что на самом деле вот этот наш разговор, фокус внимания на Тимус, это вообще-то большая практика. Мы уже с вами ведем эту практику. Мы с вами уже начали эту практику исцеления Тимуса обращением внимания на него, сосредоточением фокуса внимания на него. И дальше, я думаю, мы с вами решим этот вопрос очень успешно. По крайней мере, с кем я сталкивался, все имеют хороший результат, прекрасные отзывы об этом. И то есть еще не было случаев, с кем я бы уперся в какую-то стену. Потому что время сейчас пришло такое, Тимусы ждут, а энергии соответствующие. И мир даже нам вот эту подсказку дал, этот коронавирус, друзья мои, ну, куда уже больше. Ну, все есть для того, чтобы быть здоровым, реально быть здоровым на собственных средствах, а не вкладывая десятки, сотни тысяч в исцеление уже болезней. Все можно решить гораздо проще гораздо больше. Я буду вот, на курсе, я буду делиться с вами своими э, опытами в этом, своими достижениями, как я занимаюсь своим здоровьем, и вот вы убедитесь в этом. Просто сейчас э, уже нет у меня времени все это рассказывать, и это большой разговор, а в течение месяца мы с вами все это пройдем, все это освоим, и вы полностью войдете в управление своим. Организм, по крайней мере, вот через этот золотой ключ. А потом будут и другие. Ну вот, друзья, благодарю. Если есть вопросы, то, пожалуйста, задайте. И все-таки, если у кого-то возникло какое-то ощущение в этой области, или просто состояние э, облегчения, радости, легкости, напишите об этом. Э, я хочу получить отки. Хотя я знаю, что этот процесс пошел. Мой тимус мне подсказывает, что он уже поговорил с десятками тимусов и дал импульс им к развитию. Но хотелось бы получить и обратную связь. Для других будет это более убедительно. Мне -то, меня это убеждать не надо. Я уверен в своем вот в этом процессе и в этом инструменте. А То, что облегчение будет обязательно, то есть обязательно снимутся какие-то причины, удаляться причины. Насколько это уже отразилось на физике, может ли организм через регенерацию изменить что-то. Если было, еще раз говорю, хирургическое было вмешательство, это уже бывает практически невозможно. Но в любом случае улучшение будет обязательно. В любом случае. Но надо еще. Ну, надо смотреть конкретно, что за болезнь и так далее. Какой возраст и так далее. <музыка> а, конечно. <музыка> ГРЛ – это другое. Это выстраивание того, как раз мировоззрения, о котором я говорил, которое определяет а, судьбу. ГРЛ, курс гармоничного развития личности, который есть в нашей Академии, он, конечно, универсальный. Он охватывает же не только здоровье, он охватывает всю социальную сферу жизни человека. И это, это, ну, это другое. Здоровье — это часть, важная часть. Согласитесь, без здоровья жить на Земле нельзя. Можно, но страдать будешь. Так вот, это важная часть, но это все таки часть. А гармоничный развитие личности — это... Это вся жизнь. Вы знаете, вот этот вопрос он требует исследований больше, чем год, потому что у многих есть родимые пятна, там ну, другие образования на теле, на коже, и вот это зачастую определенные знаки как раз из глубины веков, из, как, как правило, из родовых вот этих проблем до седьмого колена. Я думаю, я буду наблюдать это, эти вещи, буду отслеживать, но вот в течение года у себя я заметил изменения на коже «да». Изменения в лучшую сторону стали происходить. Не только на коже. Вообще у меня изменений много. В связи с тимусом стало происходить. Я думаю, что, я думаю, что будут, будет и кожа, все будет меняться. Это обязательно. Потому что нам же мы получаем от рода весь комплекс своих органов и систем в том виде, который имеет в себе комплекс всех родовых проблем. То есть мы же от плоти своего рода. Плоть-то это как раз и род. Поэтому здесь влияние самое сильное на тело. Давайте будем... Вот включитесь в этот процесс. Мы с вами прямо конкретно будем отслеживать и заниматься и на, на вашем примере, я проведу глубокое исследование и получим результаты, прям конкретно займемся. Понятно. Здесь, друзья, это другой уже процесс, я веду исследование дальше. Действительно, как живой организм, Земля тоже имеет свой тимус. И не только Земля. Но и даже каждая страна, каждый народ имеет свой, как живой организм. Ведь что такое народ, что такое страна? Это совокупность людей. И вот эти тимусы... Нет, тимус земли находится в Японском море. Японское море, его очень интересный процесс там, происходили. Там э, есть такой народ Айны, его почти уничтожили, э, но он был как раз хранителем Тимуса. И вот сейчас э, надо вести работу по восстановлению и этого народа и э, и самого Тимуса, исцелению самого Тимуса. Вот. Это. А на Урале находится Тимус России. И, друзья мои, вот э, э, и ко второй части вашего э, комментария скажу, да, исцеляя свой тимус, вы, конечно же, влияете на тимус и страны, и на тимус планеты. В разной степени, но это зависит от вашего энергетического, духовного состояния. Но влияние есть обязательно. Помните, от взмаха бабочки меняется Вселенная. А уж если человек производит какие-то действия с одним из своих органов и исцеляет его, то происходит изменения очень большие. Не только с переживанием. Понимаете, тимус действительно реагирует на на происходящее вокруг. Но здесь возможно, Женя еще в Тимусе именно происходило. Потому что он может быть... А как сейчас? Вот интересно чувствует он себя. Могло происходить, как вариант, не обязательно в этом случае, но как вариант. Он, вы прочитали эту новость. Вы туда захотели пойти. Вы захотели включиться. И Тимус включился уже. Он уже на связи. Он уже в процессе то что те кто, вот у кого э, тимус включился они уже идут в том направлении идут в направлении курса он уже ждет этого я такое часто встречал когда человек включается работу всеми своими телами включается в работу задолго до потока жизни задолго до какого-то тренинга то есть только как узнал включился туда там записался все прошел пошел процесс его участия в этом готовят идет подготовка то есть возможно и это хотя может быть и какое-то внешнее воздействие но это надо смотреть если вы сейчас почувствовали облегчение радость я буду откровенным, честным с вами хочу сказать, что э, у меня потенциал улучшается. Я не хочу сказать, что у меня, я, не, но я чувствую, что у меня лучше. Не знаю, с помощью э, благодаря этому ли, но по крайней мере, последний год действительно значительно усилилось. Вот это я не отслеживал специально. Э, это, потому что это все-таки комплексный Показатель. Сексуально связана еще с общим состоянием радости, позитива, с окружающими людьми, с процессами и так далее. С загрузкой очень сильно связана. Поэтому, Но в целом вот, у меня такое, хотя загрузка в последнее время, в последний год усилилась. Хорошо, друзья. Благодарю вас. Благодарю, благодарю. Ожидаю вас на курсе. Чем больше у нас будет, тем быстрее мы сможем исцелить своих близких, своих всех друзей, родных, свое окружение. Мы будем с вами заразными, чистыми, здоровыми, активными тимусами. До свидания.